давайте будем с вами честны, хоть раз у каждого из нас, кто смотрит это видео, случалась такая ситуация, когда мы по той или иной причине удалили действительно важные фотографии с нашего устройства. Например, это могут быть действительно яркие, классные, сочные обои, которые стояли на вашем устройстве долгий промежуток времени. И вот так вот случайно, удаляя все ненужные снимки с вашего iPhone, вы удаляете именно ту самую фотографию. Перед тем, как паниковать, скажу следующее, а что если я вам расскажу о способе, благодаря которому вы сможете буквально за считанные минуты своего свободного времени восстановить не? недавно фотографии с вашего iPhone, даже с iOS 15 на борту. Уже не терпится как? Тогда давайте прямо сейчас я расскажу вам про специальное приложение, благодаря которому вы сможете выполнить эту и множество других полезных функций, прямо как в iTunes, только гораздо быстрее и проще. Меня зовут Артём, а вы находитесь на волне канала Apple Finder. Устраивайтесь поудобнее, заваривайте чаёк-кофеёк, берите свое устройство в руки и мы начинаем. Поехали! Согласитесь, что стандартное программное обеспечение от Apple в виде iTunes – это хороший, но действительно запутанный метод в решении различного рода вопросов, связанных с вашим устройством. В связи с этим, относительно недавно, примерно лет 5-6 назад, на рынке стали появляться различные альтернативы стандартному приложению от Apple. Однако, положа руку на сердце по-настоящему качественных аналогов, выполняющих свое предназначение по предоставлению пользователю дополнительных возможностей для взаимодействия между iPhone и компьютером, ну, по пальцам пересчитать. Более того, я даже молчу об утилитах, в которых интерфейс не то чтобы старались упростить, а наоборот сделали его еще гораздо сложнее, чем в стандартном iTunes. Или, к примеру, встречались и такие франкенштейны, которые по своему функционалу не превосходили, а наоборот даже давали преимущество в использовании стандартного iTunes. К счастью, как я уже упомянул ранее, на рынке все же присутствуют действительно годные варианты и решения, которыми не стыдно пользоваться в 2021 году. Одним из таких является YLT Data. Возвращаясь к нашим баранам с удаленным фотографиями Для того, чтобы восстановить потерянные или удаленные материалы с вашего устройства, все, что нам потребуется шнур Lightning, iPhone, MacBook и непосредственно само приложение на нашем рабочем столе. Да, увы, но даже в 2021 году для проведения определенного рода манипуляций с нашим устройством все еще по-прежнему необходим персональный компьютер. Естественно, для проведения всех процедур с вашим устройством нам потребуется приложение, которое вы сможете скачать по соответствующей ссылке в описании этого ролика. Весит приложение относительно немного, поэтому весь последующий процесс загрузки и установки программы на ваш компьютер не займет более 2-3 минут. Далее необходимо подключить наш айфончик к компьютеру, вводим пароль, если он у вас установлен в 2021 году, никак иначе. Затем запускаем приложение ULT Data, в котором среди множества опций выбираем самую большую левую плитку – восстановление информации с нашего iOS-девайса. Теперь мы практически на финишной прямой. В появившемся окне у нас отображены все те типы файлов, которые программа может восстановить с нашего устройства и которые будут перенесены на наш компьютер. В нашем случае мы выбираем только фото. Ко всему прочему, утилита поможет восстановить удаленные контакты, сообщения, заметки, видео и многое другое. После этого приложение начинает полностью сканировать наше устройство, что займет определенное количество времени. Здесь работает принцип прямой пропорциональности. Чем больше хранится информации на вашем устройстве, тем дольше будет выполняться сканирование и восстановление удаленных файлов. Вуаля! Готово! Ту самую картинку, которую я установил на обои на своем устройстве, а после специально удалил для того, чтобы продемонстрировать функциональность утилиты, была восстановлена за считанные минуты. Ко всему прочему. если вам необходимо восстановить данные не только с вашего устройства, но и непосредственно с резервной копии других ваших гаджетов, которые были ранее созданы на вашем компьютере, вы также можете это сделать при помощи приложения YultiData. Поскольку данная программа заявляет себя в качестве действительно годного аналога iTunes, здесь присутствует опция исправления различного рода багов и ошибок с операционной системой вашего смартфона. Причем самое интересное, что в отличие от стандартного iTunes, который сразу предлагает полностью стереть все данные с вашего устройства, YultiData предлагает сразу два варианта для решения различных вопросов, связанных с операционной системой вашего смартфона. Первый вариант – более глубокая перепрошивка системы вашего устройства с последующим удалением абсолютно всей информации, которая есть на вашем девайсе, а второй – более быстрый вариант исправления багов, ошибок и неисправностей, но уже сохранением ваших личных данных. Итак, что мы имеем? В конечном итоге мы получаем с вами действительно хорошее, качественное приложение, которое достойно для установки на ваш компьютер и впоследствии использовать его как на регулярной основе, так и непосредственно в экстренных ситуациях. когда идет просто-напросто может быть бессилен. К всему прочему, вон даже разработчики настолько постарались, что внедрили даже поддержку русского языка. Ну за такой вообще грех программы, не скачайте, не попробуйте попользоваться. Плюс, максимально удобный и понятный в использовании интерфейс, в котором разберется пользователь абсолютно любой возрастной группы. Однако, как говорится, не все так хорошо в датском королевстве. Безусловно, как и у любого другого приложения, у ULT Data можно найти собственные подводные камни. Здесь он один, но зато какой существенный. Разделение версии приложения на Платную и бесплатную. В принципе, бесплатным вариантом, хоть и с большой натяжкой, но пользоваться возможно. Правда, большая часть функционала будет ограничена. Что касается платной версии, там все хорошо, красиво оформлено, но вот цена действительно кусается. Однако случись экстренная ситуация с вашим устройством, в которой не поможет ни iTunes, ни какое либо другое стороннее приложение. В этом случае Ulti Data будет вашим незаменимым помощником, и тогда вы в полном объеме поймете, за что вы отдаете свои средства. Надеюсь, что данное видео было для вас максимально полезным. И если это так, то не забывайте подписываться на канал. Ставите лайк этому ролику и делиться этим и многими другими видео на нашем канале со своими друзьями в социальных сетях, в которых вы зарегистрированы. Благодарю всех и каждого за уделенное время. Ссылки на приложение Ulti Data находятся в описании к этому ролику. Меня зовут Артем, а вы находились на волне канала Apple Finder. До встречи в следующих видео. Пока!